Расскажи про перестрелку в Грозном. Так, э, могу рассказать только официальную версию, э, потому что, ну, по другой никакой альтернативной версии, дослуживающей доверия, я, по крайней мере, не встретил. Это было связано не с проблемами, а наоборот, с хорошими, наверное, событиями. Я а, ездил в Германию к своим родственникам. Наконец-таки а, мы ну, начнем с предыстории. Я не видел а, свою мать, вот так вот лично имеется в виду, не, не по связи, не видел ее с 2016 года. А, я не видел свою мать, моя мать не видела своих внуков, некоторые внуки, вообще а, ну, один как минимум а, внук, внучка, вообще никогда не видела бабушку. Короче, был очень такой большой перерыв. И несмотря на то, что мы все находимся в Европе, находимся да. в принципе в сос соседних, можно сказать, странах, тем не менее это было для нас осложнено. Кто-то может сказать мне, что в чем мол, проблема была. Проблема была в том, что законным образом, то есть не нарушая каких-то законов, мы, мы не могли это сделать до сих пор были всевозможные препятствия. И да, конечно, если бы вопрос стоял бы так, либо там нарушается закон, либо ты никогда не увидишь там родственников своих ближайших, то, может быть, тогда и, и не стоял бы да, сам вопрос. Но так как у нас не, не в этом была проблема, и, и, ну, точнее... Из-за из наличия связи, наверное, из-за того, что мы можем друг с другом связываться, видеть друг друга посредством там, различных мессенджеров, поэтому, наверное, не, не так остро на это все реагируется, как это было бы, например, если бы этой связи не было, то, естественно, ничего бы не могло удержать людей от того, чтобы они встретились, там, находясь в соседних странах. Но так как вот этот вот момент присутствовал, связь, она как бы все это время была, поддерживалась, поэтому мы как-то, в общем, не... на нарушение каких-то законов вы не шли. А почему законы не разрешали нам? Потому что моя мать, мой родной брат и его семья, они находятся в Германии в статусе соискателей убежища, то есть покидать Германию они не имеют права. То есть они не могут, мы не можем где-то встретиться в альтернативной, там, третьей стране, грубо говоря, они не могут приехать ко мне в гости. А я не мог поехать в Германию, потому что Германия не хотела меня видеть на своей территории. Я был внесен немцами в какой-то там список нежелательных персон. Но это вообще отдельная история, я понятия не имею, почему. Видимо, из-за из каких-то тесных связей немецких спецслужб с российскими, с самого начала моей истории, вот все проблемы, которые у меня возникли в Европе, они возникли именно по инициативе Германии. Как так произошло, понятия не имею, но никогда не будучи даже в Германии, никогда ее не посещав, никогда не перейдя дорогу ни одному немцу в своей жизни, я угодил во всевозможные списки именно по инициативе немцев. Меня тогда в 2017 году, когда арестовали в Польше, это оказалось, что это было сделано по инициативе Германии, точнее из-за того, что они внесли меня в этот список стоп-листа Шенгеновского и внесли меня туда как опасного человека, который может быть вооружен нам. И, в общем, естественно, они свое мнение обо мне очень долгое время не меняли. И, может быть, и даже и сейчас они, может быть, его особо и не, не изменили. Но, во всяком случае, из этого списка они меня убрали. Это все тоже была такая долгая борьба. Сначала я, значит, удачно снялся с «Интерпола». Затем, уже когда мне дали позитив в Швеции, меня из этого шенгеновского списка, есть отдельный список, сис 2 называется это, шенгенская база данных, меня из этой базы нужно было тоже исключать, а я в ней был, и уже в ней был, я по институту двух стран, и Польши, и Германии, и Швеция я провела работу с этими двумя странами, и, в общем, договорились с ними, чтобы меня туда из этой шенгенской базы убрали. Но Германия убрав меня из этой шенгеновской базы, не стала убирать меня из своей национальной, и меня сразу уведомили, что посещать Германию мне нельзя. И это была вот еще одна было еще одно препятствие, то есть выехать оттуда мои родственники не могут, а поехать в Германию я не могу, потому что Германия запрещает мне въезд. И вот хвала Аллаху, недавно этот вопрос тоже был решен, немцы убрали меня из этого своего национального стоп-листа. И после этого я удачно а, посетил а, судебный процесс, ну и после того, как это все было закончено, а до судебного процесса а, я, ну, мы специально не встречались, а, чтобы, чтобы не было каких-то там разговоров о том, что мы могли о чем-то там договориться и так далее, хотя не знаю. Имея сегодня а, все средства связи, это навряд ли это актуальная тема, но, к сожалению, вот эти вот какие-то бюрократические такие вещи, какой-то сим, какой символизм, его почему-то до сих пор любят там соблюдать. В общем, и вот после того, как все это прошло, я наконец-таки на прошлой неделе со всей семьей отправился в Германию. Мы встретились, провели несколько дней вместе. Именно по этой причине меня не было а, эти два дня в эфире. Но теперь я вернулся, и мы снова будем продолжать в нашем стандартном э, режиме. А, если будет, на то воля Всевышнего Аллаха. Тамсор, расскажи про перестрелку в Грозном. Так, э, могу рассказать только официальную версию, э, потому что, ну, другой никакой альтернативной версии дослуживающей доверия я, по крайней мере, не встретил. Э, как вы знаете, там прямо в центре Грозного, прямо перед э, въездом в комплекс, этот правительственный комплекс, где заседает Кадыров. Кстати, вот эта вот дорога, по которой он ездит на свою работу. Прямо там произошла, произошел весь инцидент, была стрельба. Всего, как я понял, погибло на том месте, погибло два человека. Первый погибший, это сотрудник э, дорожно-постовой службы, ГАИ. Э, его якобы э, на него на, напал с ножом, 19-летний парень Моусор Закриев Он его значит убил, завладел его Табельным оружием, это все официальная версия То что я вам сейчас говорю, Имейте в виду, это я, я просто пересказываю то, что Нам официально сообщили То есть он завладел его табельным оружием, затем вышел И вот выйдя я, Уже когда он был на дороге Не видно, чтобы он там попытался на кого-то Нападать этим оружием, просто видно, что В его сторону уже Открывается огонь, его убивают перед машиной, он на несколько раз даже в него, то есть он после того, как его поражают очереди, он встает, его опять в него стреляют. И, в общем, этот парень тоже погибает. Итого вот эти вот двое погибших там на месте. Затем появилась аудиозапись, которая якобы принадлежит этому парню. На чеченском языке голос там объясняет, что он собирается сделать то, что он сам называет операцией, амалией, он говорит, какой-то четкой причинно-следственной связи, вот что-то такого там нет, то есть вот вы что-то сделали, я за это вам сейчас отомщу, такого нет. Там скорее такой, такое религиозное обоснование, я отрекаюсь, он говорит, там, от ваших конституций, от ваших комитетов, советов там, и так далее, между нами вражда за то, что вы хотите там людей заставить жить там по вашей конституции, то есть вот в таком, в такой форме он не причисляет себя никаким известным или неизвестным организациям, террористическим там или иным, никаким государством, ни к чему он себя не причисляет, то есть в этой записи, он просто как-то вот рели религиозно так вот обосновывает, и из этой записи непонятно, что он именно собирается сделать, он просто говорит, что я вот что-то там сделаю, какую-то операцию проведу, и вот после этого как бы это происходит. Идентифицировать, принадлежит ли это аудио ему, я не могу, я не знаю. Ну и я не удивлюсь, если, конечно же, она ему не будет принадлежать. Но если принадлежит, тоже, в принципе, не удивлюсь. В общем, это вот то, что официально об этом известно. Никакой иной информации, к сожалению, нет. После этого инцидента, была, разумеется, появилась информация о задержании его родных и близких. Потом прошла информация даже об убийстве там, его отца, но подтвердить или опровергнуть это я также не могу, пока во всяком случае. В общем, это все, что пока можно об этом сказать.